Если ты принял твердое решение следовать за Иисусом Христом до самого конца, если ты решил стать учеником Иисуса Христа, если ты назвался именем нашего Господа Иисуса Христа христианином, то тебе нужно умереть в первую очередь для себя. Ты должен умереть для своей жизни. Уже не ты должен жить, но должен жить в тебе и через тебя Иисус Христос. Ты должен умереть для этого мира, и тем более ты должен умереть для греха. Потому что если семя, упавшее в землю, прежде не умрет, оно не сможет принести плода. Если ты не умрешь для себя, для этого мира, для греха, ты не сможешь принести плода. Ты не сможешь стать учеником Иисуса Христа. Все ученики, все те люди, которые носили имя христианин, у них не было своей жизни. Они оставляли все и следовали за Иисусом Христом. У них не было своих планов. У них не было своей жизни. Они не жили для себя. Они не строили свою жизнь и лишь немножко когда-то потом следовали за Иисусом Христом. Они там узнавали, где Иисус, и потом бежали к Нему. Нет. Они следовали за Ним все время. У них не было своей жизни. У них не было своих планов. Они не строили свои, свои планы. Поэтому, если ты решил следовать за Иисусом Христом, у тебя не может быть половинчатой жизни. Ты не можешь половину жизни тратить на себя и половину жизни на Господа. Ты не можешь. Если у тебя двоякие мысли, то ты благонадежен для Царства Божьего. Ты не подходишь. Человек с двоякими мыслями ненадежен в путях своих. Ненадежен. На тебя нельзя положиться, Господь не может тебя использовать. Ты ненадежный. У тебя двоякие мысли. Ты с миром и с Богом. Ты не подходишь для Царства Божьего. Если ты принял решение следовать за Иисусом Христом, то тебя уже не существует, ты, ты уже не живешь, уже живет через тебя и в тебе Иисус Христос. Ты, ты принадлежишь Иисусу Христу, ты являешься частью тела Иисуса Христа, и Он как хочет, так Он тебя использует. Ты не можешь иметь какие-то свои амбиции, защищать себя. Удел христианина, когда его гонят, проклинают, когда на него... Вещут, придумывают всякие ложные истории, это твой удел. На тебя будут это говорить. Будут, если ты истинный христианин. А если ты половинчатый, если ты немножко там, немножко здесь, тебя никто не тронет, ты с дьяволом заодно, ты с дьяволом заодно. Поэтому пока ты не трешишься от всего, пока ты, как семя, которое попало в землю, не умрешь прежде без себя, для этого мира и для греха, то ты еще и не стал христианином. Ты не сможешь им стать. Ты не сможешь перенести ни единого плода в Царство Божье. Становись чадом Божьим. Становись истинным христианином. Прекрати играть в церковь. Прекрати играть в христианина. Становись серьезным. Посвяти свою жизнь. Умри для себя. Для этого мира и для греха.